Здравствуйте. Многие лето. Здравствуйте. Сегодня у нас замечательная встреча с замечательной, еще более замечательной женщиной. Это доктор Шерин из Казахстана. Я с ней знаком, наверное, уже больше года. Придел несколько эфиров. И с ней решили написать совместно книгу. Книгу о рождении детей. Почему об этом? А потому что доктор Ширин очень плодотворно и эффективно занимается э, приходом детей, э, помогает женщинам э, при, э, получить малыша в свою жизнь и не просто получить малыша, но получить здорового малыша. То есть вот такая вот у нее специализация, такое, такая ее миссия и очень успешная. Поэтому я с ней дружу и вот даже, говорю, решил написать вместе книгу об этом. Здравствуй, дорогая жерема. Рада вас видеть. Видите, и слышать я тоже и тебя слышать, рад. да. Сегодня у нас с вами очень классная, интересная тема. Да, да, Ну вы, друзья, уже увидели, какая замечательная женщина, какая она радостная, счастливая. Действительно, она только своим состоянием уже помогает женщинам снять напряжение, убрать какие-то сомнения и осознать, что можно многого-многого добиться самим. Даже в самых трудных ситуациях, не падать духом, так что вот своим состоянием Ширин уже помогает. Да, Ширин, Благодарю, расскажи немного не о меня. этой теме, потому что тему предложила ты, uh -huh. я ее поддержал, что, почему ты решил эту тему со мной обсудить? Вы знаете, мы в последнее время с вами, когда вообще обсуждали вопрос именно прихода детей, да, мы очень много говорили о том, что дети, которые приходят сейчас, это очень зрелые души, это масштабные души, это дети, которые уже приходят с какими то своими предназнач... своим предназначением, с чем-то таким более глубоким, да, и порой бывает так, что зрелость родителей, их психологическая зрелость, духовная просто не пропускает, да, через себя вот такого вот ребенка. И как-то когда я выразила эту мысль в закрытом чате со своими пациентами, да, вот выразила, сказала, как раз после нашего с вами обсуждения, было очень много сопротивления. Я увидела среди женщин, то есть, а как так? Дети же они там. Не умнее нас приходят, нет, это неправда. И мне было действительно это, знаете, я поняла, что вот эта мысль, она нова, и на самом деле она не раскрыта. И поэтому мне хотелось сегодня через наш эфир раскрыть ее, и чтобы вы помогли понять, а вот как это масштабный ребенок, как он сейчас приходит? И так, объясните, пожалуйста, вот эти Да, ты правильно отметила. Главную проблему, вообще главную проблему семьи, вообще не только в приходе детей, но и в приходе детей тоже, это вообще-то глубокую безграмотность. Безграмотность mm -hmm. в вопросах отношений, в вопросах понимания своей сути, мужчины, женщины, отношений и прихода детей в частности. Mm -hmm. Это действительно так. Люди зачастую не понимают простых вещей. Ну, такая простая вещь, которая существует тысячи лет, тем не менее, как-то не, на нее не обращает внимания. И каждый раз, как будто заново включается, пришел ребенок, и люди заново начинают учиться тому, что уже известно тысячи лет. Вот, например, тема отцов и детей. Она в литературе, во всех трактатах научных и прочих, психологических существует сотни, а то и тысячи лет. Но... Почему? Почему вообще существует проблемы между родителями и детьми? И чаще всего именно через проблемы идут, и одни, и вторые. Редко какая семья обходится э, вот в этих вопросах взаимоотношений родители и дети обходится без конфликтов, без напряжений, без даже каких-то серьезных проблем. Почему? Почему такое? А потому что каждое новое поколение, каждое новое поколение. Все эти тысячи лет. Оно значительно мощнее, грамотнее, зрелее, чем предыдущее. Понимаете? Вот это обязательное условие. То есть в этом и заключается эволюция. Не может идти эволюция назад. Она идет вперед. Все развивается. И каждая новая волна детей приходит более развитая. Более продвинутая. Более духовная. С большей энергетикой. Uh -huh. А родители на прежнем уровне. И вот здесь нестыковка. Отсюда и такие большие проблемы uh, между родителями. И все эти тысячи лет. То есть это, это не uh -huh. то, что сейчас. Uh -huh. Это uh -huh. всегда было. Но uh -huh. сейчас просто темп uh, развития. Вы обратите внимание, как все меняется. Мир меняется просто моментально. Uh -huh. Сейчас темп еще более ускорился, поэтому разрыв между родителями и детьми стал еще больше. И новые дети, приходящие сейчас, они просто через не могут вписаться в то пространство, которое создали родители. Поэтому родители практически всегда, всегда отстают от своих пришедших детей. Всегда. И самые мудрые из них, Умудряется только догонять и, и идти брови, но обогнать их детей нельзя. Но хотя бы идти брови. Я это могу сказать про свою дочь, которая сейчас 8 лет. Мы с женой готовы были, мы много чего прошли. Ну, знаете, я в 30 лет на этом пути и готовился к ее приходу. Тем не менее, мне приходится бежать и догонять мою дочь. Понимаете? Угу. А что же тогда делать, Анатолий Александрович? Вот сейчас, например, женщина нас послушала, да, или мужчина, и думает, да, действительно, у меня есть моменты, которые нуждаются в исцелении. С чего мне важно вот, начать, чтобы суметь принять такого масштабного ребенка? Вы знаете, нужно помнить всегда, вот для того, чтобы быть более спокойным и не рвать сердце, нужно помнить всегда простую истину, что, как говорится, Бог дает всегда по силам задачу, никогда не дается задача сверх сил. То да. есть, если вам приходит вот ребенок на настолько выше вашего сознания, вашего опыта, вашего знания, значит, вы готовы к тому, чтобы это все соединить и быть равным с ним. То есть, он не придет ребенок такой. А вы можете, например, да. только так. Нет. Обязательно придет тот, который, которому вы можете быть достойны. Uh -huh. Родители ваши. Привыкаете к такой формулировке. Вы да. должны быть достойны своих детей. Достойны своих детей. Достойны своем развитии, в своем сознании. А теперь, что значит, вот, где вот этот ресурс взять? Друзья, сейчас... Эти ресурсы все на поверхности. Сейчас интернет, книги, мастера, вот наши эфиры, в частности, и uh -huh. прочее, вот доктор Шерин, <laughs> Некрасов. Uh, все, все мы Некрасов, все знания мы даем, и даем uh, без всякого секрета, без всякого сокрытия, uh, uh -huh. с полной отдачей, с любовью, с уважением. Uh -huh. Максимально просто, чтобы вы могли воспользоваться чтобы вы могли воспользоваться этими знаниями и быстрее достичь того уровня, когда вы со своими детьми, уже пришедшими, да. уже живущими среди вас, или только которые скоро будут, или те, о которых вы мечтаете, чтобы Окей. вы были с ними на равных. И шаги простые. Ну, самое простое, Вот у меня... Вы знаете, есть Академия, Международная Академия, есть сознание, И там uh -huh. все наши проекты направлены на то, чтобы, по сути, родители были достойны нового времени. Надо учитывать, потому что время uh -huh. движется очень быстро. Настолько быстро, даже что некоторые развиваются, там что-то читают, изучают и прочее. И все равно отстают. Потому что время бежит uh -huh. еще быстрее. Uh -huh. То есть нужно бежать. Сейчас идти, развиваться уже мало. Надо бежать в развитии. Но и, для, еще раз говорю, и помнить, что всегда по силам. Ваш бег будет по силам. Ваши знания uh -huh. будут наполнять пространство в достаточном э, объеме. И, как, что сделать? Ну, вот к примеру. пример. примеру. Uh -huh. Есть, вот у меня есть... Ну, книгу Материнская любовь, я думаю, рекламировать не надо. Ее прочитали, mm -hmm. да, вашего ваша аудитория. Шерин, я знаю, ты ее постоянно рекламируешь, рекомендуешь. Mm -hmm. Не рекламируешь, а рекомендуешь. Потому что это здесь это да, это именно рекомендация души, да. Да, да. Из опыта. Из... Так вот, это одно. Кстати, скоро в интернете у нас будет в электронном виде книга на казахском языке. Вообще красота. Материнская любовь. Вот. Uh -huh. Но это, это одно, это обязательно, это обязательно, как бы база, которую надо. Что еще э, надо иметь вот в этой базе? Вот новая книга, о, новая правда об отцах. Это видеокнига. 40 минут, но эту видеокнигу тоже надо включить, потому что самые современные знания о мужчинах, о их роли в семье и о, о их uh -huh. роли во взаимоотношении с детьми и Их влияние на приход детей и так далее. То есть это очень важно. То есть вот медицинская любовь и новая правда об отцах это вот две, как говорится, две грани одного и того же очень важного вопроса. Это аз, тот фундамент, на который нужно ставить уже последующие ага. какие-то изменения. Ну вот хотя бы с этого начать. <связывая> <связывая> а вот знаете, у меня буквально вот вчера Анто Александрович была консультация, когда женщина говорит такую фразу, что да я вот вроде бы и развиваюсь, и изучаю, и вот стала я зрелой и женственной, а вот мужчина мой, ну вот я вижу, ну не готов он, вот ну не хочет он детей, ну вот что мне делать, как мне его подвести? Вот что вы в этом случае можете сказать? Ширин, это вопрос сейчас очень распространенный. Да. А почему? К Потому, вот именно почему. Потому что uh -huh. жили века до этого, когда за век изменений было меньше, чем, чем сейчас за год. Uh -huh. За век изменений было меньше, чем за год. Поэтому все жили по старому укладу, все там от бабушек, дедушек передавалось там, и так далее, и так далее. То есть все последовательно. То есть не было таких резких переходов. Поэтому yeah. и мужчины надо было работать, и женщине свои функции. То есть в принципе все, уклад и прочее, все было, и сознание, все было примерно на одном уровне. Все сто лет, всю жизнь, по сути, uh -huh. всю жизнь. Вот родился ребенок, имеет вот в его семье одно мировоззрение, и вот он уже стал старым и ушел из жизни, а мировоззрение не изменилось. Вот как uh -huh. было. А сейчас мировоззрение меняется каждый месяц. Даже каждый месяц уже новые происходят вещи. Понимаете? Uh -huh. И поэтому а, многие просто отстают. А мужчины живут по старинке, как правило. Ну а что, я зарабатываю, я содержу, я кормлю, я там то, то, то делаю. В лучшем случае еще и помогаю там. И то. А, что ты еще хочешь от меня? А она хочет того, чтобы он был рядом, а не где-то сзади. Uh -huh. понимаете? не не чтобы они шли вместе в ногу с этим временем да. понимаете вот. а это сейчас очень трудно поэтому сейчас такое время переходное это вот я думаю что когда сейчас все больше и больше включится людей вот в этот процесс развития и наберут обороты то это потихонечку проблема будет уходить причем uh -huh. очень многие уйдут из жизни, многие те, кто не хотят развиваться. Ведь ковид, по сути, появился именно на фоне тех, кто не хочет меняться. Uh -huh. Уходили из жизни и страдали, в общем-то, те, кто тормозил, кто не развивался. Те, кто развивался, те, кто шел во время на того, ковид не подействовал. Имейте это в виду. Это простая, простая истина, которая у нас перед глазами есть. И она должна подтолкнуть вас к тому, что развиваться надо. Иначе мир будет подгонять. Ковид при всей его проблемности, он выполнял и эту Он подстёгивал, помогал людям развиваться. И те, кто не готов, многие ушли. Так okay. вот, не надо ждать, когда тебя будут подгонять. А нужно вот такое развитие должно быть. Так что делать женщинам в этом случае? Милые мои. Я вас очень хорошо понимаю. Я говорю, эта тема для меня постоянно на слуху, потому что практически в каждой консультации я с этим встречаюсь, что мужчины не догоняют, мужчины не развиваются. Первое условие, первое условие для того, чтобы выйти из этой ситуации гармонично, нужно продолжать развиваться самой. Продолжать развиваться, не останавливаться, не смотреть, что он не развивается. Продолжать двигаться, но развиваться должно, что это такое? Развиваться да. это должно создавать более гармоничные ваши отношения, то есть вы все okay. должны проверять, а вот это я изучаю, это поможет мне в семье создать более гармоничные отношения, это поможет да. мне... Что-то показать мужчине моему, мою, мою любовь, мое уважение, мое восхищение, поможет, чтобы он это увидел, почувствовал, захотел шагнуть ко мне, чтобы открылся мне. То есть нужно все проверять практикой жизни. Не просто я там изучаю, такую книгу прочитала. О, то-то, тот, тот", как одна женщина, знаете, я говорю: что вы читаете? А у нее нет ни мужа, ни семьи. Хотя пришла за тем, чтобы вот получить да. мужчину. Я говорю, а что вы читаете? Как-то вот так захотел спросить. И попал в точку. Она говорит, сейчас читаю теорию относительности Эйнштейна. Я так чуть не упал. Чуть не упал. Я слушайте, ну, ну я понимаю, но Эйнштейн-то давно умер, и уже этот мужчина вам не интересен, зачем вы читаете его? Вам же мужчина нужен. <реш> понимаете, она, она считает, что она развивается. <реш> развитие должно обязательно быть практичным, обязательно должно быть приложенным к жизни. Понимаете? Конечно, да. Вот. чтобы мужчина видел, чтобы, о, о а том, что ты все читаешь, что ты все смотришь, что ты изучаешь, <свят> толку-то от этого нет. <свят> да, да, да, да, да. Блин, ему <свят> от этого ни тепло, ни холодно, наоборот, она такая начитана, она ему такие фразы говорит, она его еще куда-то там заставляет идти, двигаться, что-то развиваться. <свят> Милая моя, ты развивайся в том, чтобы быть нежной, мягкой, ласковой, чтобы через... Эту нежность и ласковость, его поднять с дивана, почитать, посмотреть, пойти с вами, поехать. Кстати, на поток. кстати, ты помнишь, Ирина, на поток жизни много приехало мужчин. Кстати, приехало. да, в этот раз. Вот кстати. Угу. Да, и вот на поток жизни в Казахстане у нас классный прошел поток жизни, и было много мужчин. И многие приехали именно с ездить и, и, и прочее. Вообще там не... было не... так да, <смех> <смех> <очень> <смех> классно. Очень... Они друг другу помогали осознавать. Да. И мужчины, мужчины еще смотрят на других мужчин, и э, еще больше э, начинают понимать важность всего этого. Так вот, мягкостью, нежностью, ласковостью, как говорят в русском языке, есть поговорка, Ласковый теленок двух маток сосет. То есть вот. ласковостью можно добиться много чего. А вот не наказом, там, не убеждением, там, нотациями, там, упреками и прочее. Это нельзя. Мужчине нельзя так подходить. То есть вот самой развиваться. Это первая задача. Вторая. Не назидать, а развиваться именно в направлении создания своей женственности. Да, чтобы мужчина почувствовал изменения ваши. я знаю один случай, бизнесмен там такой крутой весь, вообще да, пальцы распоряженные, вот. и он, вот, я все делаю, и я живу как хочу, я тебе же обеспечу, что тебе еще надо, ну вот примерно так, и вдруг она пыталась его там и так, и так убеждать, что надо по-другому, надо отношения строить. Я люблю тебя, я хочу семья, чтобы была счастливой. А я хочу всех любить. Ну, в общем, там заморочки свои. И вот она, она стала развиваться. Она просто стала ничего ему не говорить. Она стала развиваться именно в состоянии женской. Стала все принимать спокойно, все меньше реагировать, не, не, не рвать нервы, она просто стала сама развиваться внутри, ее женственность растет, все. Он смотрит, что с тобой происходит? Да нет, я просто живу, я хочу жить счастливо, я люблю, я люблю тебя, я хочу жить счастливо. Нет, что-то с тобой происходит. В конце концов, она молчит, она продолжает. В конце концов да что с тобой происходит? Поясни, как ты. Он заинтересовался, и он пошел к нам в Академию получил образование, стал вот таким, мужчина такая, пара зазвучала. То есть, понимаете? То есть она uh -huh. просто вот своим состоянием вовлекла его в этот процесс. Состоянием. Uh -huh. Вот это uh -huh. второй uh -huh. важный момент. Развиваться самой одно, а второе именно состояние иметь такое, то есть в чем развиваться, -то? которое позволяет достучаться до мужчины. Вот. Ну, хотя бы вот эти два условия, это уже хорошо. Идем дальше. Класс, Анатолий Александрович. Вот сейчас нам как раз вопрос один поступил. Смотрите, подскажите, а как можно принять ребенка мужа от первого брака? У него есть дочь 9 лет, и у нас есть общий ребенок, мальчик 9 месяцев. Не могу никак принять его дочку. Как можно, наконец, это проработать и принять? Спрашивают, тут вот люди отвечают. Да, да вы знаете, э, вот... Но первое, что я скажу в этом случае, милые женщины, это тоже довольно часто встречающая ситуация. Женщина с трудом принимает чужого ребенка. Чужого. Обратите внимание. Так и звучит. Но ведь это... Вы же приняли мужчину в свою жизнь. Вы приняли его, вы полюбили его, вы хотите с ним жить. Уже общий и вы, ребенок. И вы приняли его целиком. А ребенок это часть его. И если вы не принимаете ребенка, значит вы еще недостаточно любите мужчину. Это простой тест. Если вы не принимаете ребенка а мужчины, а другой женщины, значит вы еще недостаточно его цените, уважаете, любите. Это прям вот четко, честно себе скажите. Учитесь его любить еще сильнее, и в этом, в этом силе любви обязательно будет любовь и ребенка. Это его часть, это его часть плоти, и эту плоть надо любить. Тогда у вас будет с ним полноценная э, гармония. Вы же понимаете, если вы будете хорошо относиться к его ребенку, он вас будет еще сильнее любить. Потому что а -а -а. ваша любовь усилилась, и он будет. То есть, вот это такой стимул, второй момент. Вот в чем я говорю развитие-развитие. Развиваться надо и в масштабе мышления. Uh -huh. А масштабное мышление говорит о том, что вообще-то мы все, мы все любим друг друга. Только забыли об этом. Потому uh -huh. что мы все божественные существа. И в сути своей, независимо от национальности, вероисповедания, пола и прочее, мы все божественные сути, и мы все любим друга, друг друга. Бог говорит, я всех люблю. Почему вы делите? Близкие, далекие, там, родственники, неродственники. Я всех да. люблю. Вот подумайте, значит, вы недостаточно верите в Бога. Если человек вот, задает женщине вопрос, просто под, вы если верующие, то вы, значит, недостаточно верующие еще. Понимаете? Это второй тест. То есть недостаточно любите мужчину, второе недостаточно любите Бога, недостаточно верите в него. Вот согласитесь, uh -huh. это уже серьезный э, э, стимул для того, чтобы заняться этим вопросом. А как заняться? а развиваться вот именно в своем масштабном мышлении, в своей женственности. Найти... Вот в, этой, э, в этом ребенке, там, в данном конкретном случае это девочка, девочка, с ней надо строить подружеские отношения. Как подруги, Не надо ее там удочерять, прочее. А начинай да? строить с ней подружеские отношения. Как общайся с ней, прочее. Дети, 9 лет это уже, знаете, очень интересная беседа может быть. Между, я вот наблюдаю, как жена беседует с дочерью, там у них очень равные разговоры-то, беседы на равных идут. Поэтому э, учитесь вот этому, принятию, ее уже как, как женщины, общайтесь с ней, и она вам действительно может многое что показать и рассказать. И вот в этом взаимодействии с ней вы еще больше с ней сблизитесь. Соответственно, еще больше полюбите э, мужа. Соответственно, еще больше Бог вас будет любить, потому что вы <смех> начинаете <смех> любить все больше. То есть, все начинает процветать. Ну, примерно так. <смех> Угу, очень классно, Антон Александрович. Мне знаете, что еще идет? Что я, например, часто вижу тоже в практике такое происходит, когда женщина встает на одну ступень с ребенком. То есть становится, по сути, с ребенком, который пытается конкурировать за любовь мужчины, конкурировать с, там, с его детьми, с его дочкой, с его сыном. Хотя на самом деле очень верно, вот у вас простроена иерархия. Да? То есть вот есть пара. И дальше дальше дальше все это идет и когда все вот правильной иерархии тогда и отношения они складываются гармонично на самом деле да вот в книге «Материнская любовь там дается вот эта система ценностей которая mm -hmm. выстроив которую действительно ты правильно вспомнила напомнила об этом <coughs> система ценностей позволяет выстроенная система ценностей позволяет все выровнять все выровнять mm -hmm. все поставить на место и тогда все классно тогда mm -hmm. все Поэтому грамотность, грамотность, грамотность. Вот, снова да, мы возвращаемся действительно к грамотности, к обучению, но вот здесь я прям хочу зафиксировать и свое внимание, и внимание наших слушателей что все вот это обучение, вся эта грамотность должна идти во благо, во благо женщине, во благо семьи, то есть приносить свои результаты, свои плоды, а не так, когда на фоне какого-то обучения или какой-то идеологии происходит там раскол в семье, непонимание, скандалы, ругань, это тоже зачастую бывает так. Обязательно, обязательно благо. Но э, вот еще Ширин, э, вот все, что мы говорим, это все. Присказка к тому, что как все-таки подготовиться к тому, чтобы пришел ребенок, современный ребенок, вот такой вот зрелый, мощный ребенок, и смог быть неискалеченным, что родился здоровым. Вот. И чтобы он шел... Потому что в чем проблема сегодня вот такого просто лавинообразного нарастания Всяких родовых проблем у детей, патологий. Откуда это? А именно из-за этого, милые женщины, вот я привожу этот, вот просто этот образ, вы должны его четко увидеть и понять. Он очень простой. Вот есть мячик, мячик, детский мячик. И есть футбольный мяч, большой мяч. Вот попробуйте большой мяч засунуть в маленький. Как это можно сделать? А вот это и происходит. То есть вот такая огромная душа приходит ребенка современного. Еще раз говорю, он приходит более мощный. Он вот он, вот такая большая сфера его сознания, его энергии. Он попадает вот в такую вот семью, в маленький мячик, а то еще и в теннисный мячик. Понимаете? Как он может попасть туда? Только исказив себя, только ржав, спустив из него воздух, можно сжать, и тогда можно засунуть один другой. Ага. Понимаете? Так и происходит искажение психики, энергетики, физического тела. Так рождаются инвалиды и так далее. Понимаете? Вот откуда проблема. И вот сейчас многие опасаются родить, боятся что может прийти нездоровый ребенок. Потому что действительно это довольно странно. А все очень просто. Помните, я сказал фразу, истину запомните. Задача никогда не дается сверх Если вам uh -huh. идет ребенок, значит вы в силах, идет мощный ребенок, значит вы в силах создать условия для его приема. Все в ваших руках. Обязательно. Знаете что? Обязательно есть эти э, ресурсы, которые позволят вам это ребенка, этого э, привести в жизнь здоровым и построить его счастье. И обязательно. Без этого мир не, не пришлет к вам ребенка, если вы не, э, не можете раскрыть в себе эти ресурсы. Но надо раскрывать. Mm -hmm. А приходит вот э, со искажениями туда, где родители не готовились, где родители не знают. Элементарных вещей. Uh -huh. И вот я, почему еще Ширин решил написать э, вот эту книгу э, э, о приходе детей, потому что тема очень важная. Сейчас очень много затруднений в приходе детей. Вообще родить uh -huh. многим трудно. И здоровых тем более. А потому что я увидел, что Ширин как раз очень близко и, э, и истинно понимает суть происходящих процессов. И помогает действительно очень эффективно, потому что она от сути идет. Вот от этого, то, что я вам сказал. То есть она помогает женщине стать другой, семье стать другой. То есть, чтобы эти два мячика были равны. И вот тогда ребенок легко, спокойно приходит. Прекрасная беременность, прекрасные роды, здоровый ребенок и все счастливы. Вот так. Вот. И вот это мне нравится, Вселенная. Мы сейчас вот пишем книгу, признаешь, не все она еще знает. Ну, я сама признаюсь, честно. Но как она быстро схватывает. И вот мы главу пишем, смотрю, здесь у нее какое-то есть непонимание или другое видение, или несогласие. Мы делаем паузу. Она проживает какое-то время звонит. Анатолий Александрович, я готова. Я все, понимаете? <сélок> <сélок> все усвоил. И вот так идет мощнейшее развитие и, и меня, и Жирин, потому что я тоже в этой теме детской как все более углубляюсь. и э, Такой процесс всесторонний. И книга рождается, ну, просто замечательно. Замечательная книга. Ой. Да, Анатолий Александрович, я сто процентов с вами согласна. Тут у нас уже очень много пошло вопросов, сейчас чуть позже давайте ответим вкратце, но я вот сейчас прям, это будет очень в тему, так скажем, сказано, то, что после, не так давно я общалась с некоторыми женщинами, помните, когда у нас был поток жизни, кто-то, при, то есть каждый из нас там приезжал с разным запросом, да, каждый не случайно попал на поток, есть классная новость. Несколько участниц объявили мне о том, что они беременны. Пока что не могу сказать, кто, но это, несомненно, огромная радость, это большое счастье. И вот сейчас у нас с вами, мы еще нигде это не объявляли, не говорили, но сегодня будем об этом говорить в своих сторис, постах. Мы с Анатолием Александровичем с 8 по 18 октября будем делать поток жизни в Туркестане в Манкенте. Вот. И, возможно, если вот сейчас кто-то здесь смотрит эфир, тоже с вопросом, возможно, у кого-то стоит вопрос деторождения, у кого-то стоят другие важные задачи, важные вопросы. Возможно, для вас это тоже, да, какой-то знак, как вы считаете, Анатолий Александрович, для того, чтобы присоединиться? Вы знаете, э, сейчас нас слушают многие. Э, и я уверен, что для многих прозвучал зов. Угу. Это всегда так, прозвучал зов, потому что очень многим нужно э, пройти такой поток. Потому что это поток жизни, Ширин, ну ты поняла уже, пройдя его, ты поняла, что он дает. Он дает ну, да. полную смену качества жизни. Ну, Совершенно да. другое качество жизни. Изменения произошли во всех семьях, во всех, в лучшую сторону и там здоровье, с детьми, с uh -huh. родителями, uh -huh. в материальном положении и так далее. Uh -huh. вот. Ну и так далее, и так далее. То есть это огромный спектр э, изменений. И это каждый поток. Потому что э, в потоке мы, э, ну там идет такое глубокое погружение, такая глубокая проработка. И коллективная же, вспомни, какие эмоции, слезы. Каждый учится на ошибках других чтобы свои не совершать и uh -huh. много похожего, потому что, ну, тип, как я говорю, проблемы у людей всего возникают по пяти причинам, по пяти uh -huh. причинам и эти, они типичны. Uh -huh. Uh -huh. А вот счастье оно разнообразное, а вот проблемы они очень типичны, поэтому мы там прорабатываем практически все, что вот человек приехал даже не предполагая, что это можно решить, он это решает, потому что там открываются такие глубины, такие ресурсы, которые другим способом не откроешь. Вот согласись, а человек, другим способом ты бы не смогла раскрыть все то, что сейчас в тебе сейчас раскрыто. Ну, а. конечно, да, на самом деле поток жизни очень, не то чтобы очень, но сильно изменен жизнь. да, именно вот после вот, в октябре, когда мы проходили. И то, что со мной произошло уже после, вот сейчас, через два месяца уже будет год, получается, это прям, ну, жизнь повернулась на 180 градусов. И я могу вам сказать так, что, возможно, у кого-то будет сопротивление, будет такое, что а вот мне зачем это надо, у меня же и так все нормально, или еще что-то. Но если у вас есть действительно внутренний какой-то запрос, да, в улучшении качества вашей жизни, то мы вас приглашаем, мы вас зовем. Забронировать, забронировать место можно будет по ссылке в сторис, поэтому количество мест ограничено, будем вас тоже ждать там. Ну, да, я вот, Жень, сейчас ты сказала на очень важную вещь. Очень многие живут в иллюзии, что у них все хорошо. Угу. В иллюзии. Я не хочу разрушать иллюзии, но мир... В какой-то момент разрушит эту иллюзию. И вы окажетесь, можете оказаться у разбитого корыта. Это довольно часто происходит. И потом уже, потом приходит ко мне. А где вы раньше-то были? Я говорю, знаки же были. Вам знаки-то были раньше. Вот. Зов-то был раньше. Пришли бы и все, все было бы уже по-другому. А то пришли уже, когда на пепелище. Ну, давайте, да, я помогу строить заново, но а можно было бы и пожару и не быть. Uh -huh. вот, понимаете? Uh -huh. Поэтому, э, вот, когда э, говорят, да у меня все хорошо. Стоп, стоп, стоп, стоп. Давайте так. Все uh -huh. хорошо это когда вы смотрите, вот, все, да. что значит все хорошо. Вот, кому не надо ехать на поток? Вот, давайте. Когда, давайте, когда у вас из года в год Здоровье все лучше и лучше. Из года в год, независимо от возраста. Поверьте, через два года, через месяц полностью я знаю, что у меня из года в год здоровье лучше, чем было в 30 лет, когда я его угробил. Понимаете? Здоровье должно быть из года в год лучше и лучше. Отношения между вами, между супругами, между мужчиной и женщиной, должны быть из года в год лучше и лучше. И просто У нас все хорошо. У нас <связать> просто да. стала другая любовь, спокойная. Это... Нет, друзья, не надо лапшу на уши. Время меняется, время бежит, все требования растут. Эволюция идет, а эволюция в отношениях тоже должна быть. Так вот, угу. дальше. С родителями у вас должны в отношениях быть все лучше и лучше. Независимо от того, что они становятся старше, там какие-то у них требования. Наоборот. Все равно у вас должно быть лучше. Поверьте, это реально. Я все это прожил. Я это все, все, о чем я говорю, я это знаю, это на себе испытал. Угу. Третье. У ваших детей должно быть все хорошо и постоянно повозрастающее. И вот это четвертое, это четвертое. И пятое. Пятое чтобы ваше материальное благополучие росло. росло. Вот, если у вас вот это все есть, вы можете не приезжать на поток. Вам делать нечего. Антон Александрович, я пока вас слушала, я поняла. Мне не то, чтобы приезжать, мне бежать. Просто бежать надо. Несмотря на то, что да, все классно, все в лучшую сторону, но я чувствую, что мне есть над чем работать дальше, есть что развивать дальше. Откровенно. Но ну, буду... <с> ну, тебе по неволе придется бежать туда, потому что мы с, будем, <с, мы с тобой вдвоем будем вести да. поток. Угу. А, вот я объявляю это, я буду вести Ширин, поток, и она свои там будет функции выполнять, помогать мне, и чтобы и Казахская аудитория не чувствовала никакого, э, ну, какой-то, может быть, непонимательной диспропорции. Э, Все-таки русский мастер. Но, кстати, по-моему, прошлый поток особо так и не чувствовали. А вообще было идеально, Анатолий Александрович, как будто просто идеально ну, просто Но, тем не менее, все равно. Я думаю, вдвоем mm -hmm. мы возьмем сможем взять спектр пошире. И ты, во-первых, uh -huh. как женщина, как мужчина, вот с этой стороны, с другой стороны, ты э, именно э, житель Казахстана. Я... Вот мы пошире все возьмем, и это будет более эффективно. Uh -huh. Так, благодарю У вас. Так, давайте... вопросы ты говорил, там вопросы есть. Да, Пару вопросов давайте ответим, потому что люди спрашивали вот смотрите, есть женщина, развелась, бывший муж не общается со сыном четыре года. Что ей делать? Повторим, не, обща, не общается. Да, бывший муж не ищет своего сына. Я не против, чтобы они общались. Но он сам не ищет. Только сын постоянно ему звонит. Вот, сыну 4 года. Что мне делать? Ну, во-первых, жить. И жить счастливо. Значит, не ставить этот вопрос ребром. Не делайте из него проблему, из этого вопроса. Не общается, это его проблема. Это ваша проблема вашего мужа. Что нужно делать вам в этой ситуации? Во-первых, не иметь негатива на него. И не обижаться на него. Вот это трудно. Но это надо сделать, нужно добиться. Ведь, согласитесь, вы, вы не вместе не только потому, что он какой-то там плохой. <связывая> или вы какая-то плохая. Но у вас <связывая> обоих есть причины, которые <связывая> вас <связывая> развели. <связывая> Мы не будем говорить плохие хорошие, но вы оба, оба создали эту ситуацию. Поэтому <связывая> обвинять друг друга ни в коем случае нельзя. Это берите обиды какие-то. Ни в коем случае. Не осуждайте, не обвиняйте. И Сыну говорить о том, что он там живет своей жизнью, он занят, там прочее. Вот ты возрослеешь, он повзрослеет, Можно так и сказать. Он тоже, молодой растет. Вот как он повзрослеет, вы встретитесь. Действительно, действительно так. Потому что если мужчина так себя ведет, то он незрелый мужчина. Понимаете? Он еще незрелый. Да. И вам нужно да. понять, что живя с вами... Он не стал зрелым. И вопрос к вам. А почему он не стал зрелым? А потому что вы были незрелы. Так вот, вы становитесь зрелыми. Теперь следующий момент, который вам нужен. Вам нужно быть рядом с сыном. Сын, по-моему, там звучит, да? Да, сын. Рядом с сыном быть супер-женщиной. Супер-женщиной. Не супер-мамой, а супер-женщиной. То, что мальчики развиваются рядом с женщиной. С мамами они деградируют. А с женщинами они развиваются. Вот это нужно понять. Мужчина, Поэтому мальчик может вырасти прекрасному мужчину. Даже если рядом нет отца. Но рядом есть классная женщина. И он на вот этих природных энергиях взаимоотношений мужчины и женщины. С детства он будет расти. Он уже... Лет там 12 скажет, мама, я рядом с тобой мужчина, ты не бойся, я за тебя там то-то. То есть он ведет себя уже по-мужски, он уже взрослеет. И вот это вот, будьте женщиной, развивайтесь в направлении женственности. Ведь вы же разошлись э, с мужем, э, одной из главных причин, а может быть и главная это была, что вы были недостаточно женственны Недостаточно а -а -а. женственными, ваша зрелость была недостаточной, как женщины. Вот, и развиваетесь. И тогда это принесет вам пользу. У вас будет рядом прекрасный мужчина, и рядом с вами будет классно расти и развиваться сын. Ну вот так вот. Угу, благодарю. Вот дальше вопрос. У меня взаимная любовь с мужчиной. Чувствую себя с ним истинной женщиной, но узнала, что у него семья, пятеро детей. Я это приняла. Что Надо ли продолжать с ним отношения? Очень непростой вопрос. Да, такой сложный, если честно, прям. Очень непростой вопрос. Потерпите до октября с решением этого вопроса. Приезжайте, да? Приезжайте на поток, да, потому что вот за несколько минут на этот вопрос не отвечу. Нельзя здесь однозначно сказать, так или нет. Потому да. что ну, там много всего. Много всего. Конечно. И не, дело не в количестве детей. И дело... Тут здесь много всего. Бывают угу. в жизни такие ситуации. Просто я удивляюсь тому многообразию жизни, тех, тех моментов, которые в ней есть. Такое богатство, которое ну, умом не охватить. Поэтому давайте не будем здесь по-живому, как говорится, вот приезжайте на поток, вот там мы с вами за эти 10 дней, вот там мы все разберем сканально, и вы э, сможете принять верное решение. Благодарю. Э, давайте мы будем завершать сейчас э, нашу угу. Эфир. Да, что, вот что ей сказать? Скажи свое. Есть, да, то, Вы знаете, наверное, все-таки вот один, если можно будет, потому что я вот тут вижу, что женщина прям очень просит. У нее просто трое сыновей, ей 40 лет, мужу 50. Она сейчас забеременела, хочет сделать аборт. И вот думает, что ей делать. Вот Еще так. раз на ней расскажи. Ей, у нее трое сыновей, ей 40 лет, мужу 50. Узнали, что беременна, муж против категорически. Я боюсь не справиться, потому что аборт для меня грех. Что мне делать? Вы знаете, вот здесь звучит слово категорически. Муж категорически против. Да, категорически против. И знаете, ведь если вы должны понять, что... Вот в той системе ценностей, в той системе ценностей, которая вот есть в книге Материнская любовь, прочтите эту книгу обязательно, еще раз, если вы ее прочли, еще раз. И вы там поймете, что первая ценность ⁇ это вы с мужем. Okay. Вторая ценность ⁇ это ваше пространство любви, пространство жизни. И третье ⁇ это уже ребенок. Понимаете? Третье. Так вот, посмотрите по этой ценности. Если муж категорически против, uh -huh. то здесь уже думайте. Или вы нарушаете природную, естественную систему ценностей. А по поводу греха, греха точнее. Э, Милой женщины, вы знаете, э, здесь все гораздо глубже. Вот на потоке мы, помнишь, мы это разбирали. Все гораздо глубже, да. что э, женщина, она хозяйка своего тела. И неожиданные беременности, это говорит о том, что она позволила этому произойти, допустила. То есть допустила условия, когда ребенок смог вот это сделать без ее желания. Uh -huh. без ее желания. И поэтому, если с ним поговорить, сказать, милый мой, мы тебя не звали и не ждали, прошу прощения, но тебе придется уйти. То есть вот на такую позицию встаньте. В этом случае нет, вообще грех, вообще обвинение человека, нет таких вещей, забудьте про это. Хватит держать людей в обвинении. Вообще У -у -у. эту глубину, в такой это отдельная тема, наверное, для да. эфиров, потому что там много всего. Но в данном случае я бы вам сказал, обратитесь к естественной системе ценностей. Исходя из этого, примите решение. принимайте решение. Угу. Благодарю вас, Анатолий Александрович. Спасибо огромное вам за ответы, которые вот сейчас у нас прозвучали, за наш с вами прямой эфир про то, как принять масштабного ребенка. Я уверена, что многие, кто здесь был, важная для себя, важную мысль, важные какие-то вещи, они это приняли. И, возможно, информация, которая была сегодня, она была для вас не просто так. Возможно, именно да. вы должны быть с нами, да, вот в октябре мы будем вас ждать на потоке жизни. Да. Вот там. Uh -huh. Да. Там профиля все, вся информация есть, можете записаться. Благодарю, друзья, благодарю Шерин, благодарю всех вас, благодарю Казахстан, ценю, люблю, уважаю эту аудиторию. Скоро встретимся. Взаимно. Любовь. Давайте, Антон Александрович, до свидания. До свидания.